Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами в коттеджном поселке Лазурный берег в микрорайоне гидростроителей. Здесь рядом протекает э, Старая Кубань. Речка на той стороне реки или даже у озера. Находится парк Солнечный остров. Очень такая зеленая территория. Сейчас еще пока все только-только расцветает. Здесь вот он находится, этот отежный поселок лазурный берег предполагаемый на реликсной эти уюты, дом на весь участок, Чисто небольшая, да. Здесь тоже, получается, в окно сделали? Да. Это кухня связала Выход на террасу. Монусил. А здесь, скорее всего, кухня у вас? Да, а -а -а. здесь у меня кухня. Да, кухня? Здесь столовая гостиная. Столовая гостиная. Да. Там три спальни. спальни. Угу. Пять, пять там три спальни. Три спальни там. Это санузел. Молчать. Да, да, отлично.